приветствую вас на канале компании радио в этом видео мы расскажем вам о маленькой переносной радиостанции без лицензионного диапазона с говорящим названием гиперкуб давайте начнем с комплектации здесь у нас есть инструкция на русском языке которая полностью описывает все возможности модели Непосредственно сама радиостанция необычной формы. Аккумуляторная батарея на 3,7 вольта и емкостью 1600 мАч. Очень маленькая антенна. Имеет SMA разъем и рабочие частоты от 400 до 480 МГц. Зарядное устройство по типу стакан от 220 вольт со встроенным блоком питания. Ну и конечно же клипса для крепления на пояс или мешок на руку. Куда без этого. Итак, рация у нас необычной формы. Чем-то действительно напоминает куб. Выполнена на литом металлическом шасси в пластиковом корпусе. Сверху мы видим ответную часть антенного разъема, светодиодный индикатор и регулятор громкости. Он же отвечает за включение радиостанции. На лицевой стороне под разъемом расположен микрофон и динамик. С левой стороны три кнопки. Кнопка передачи самая большая. Следующие две отвечают за переключение каналов при кратковременном нажатии. Средняя при удержании отключает шумоподавитель. Нижняя озвучивает остаточный заряд батареи в процентном соотношении. С противоположной стороны под резиновой заглушкой находится аксессуарный разъем для подключения гарнитуры или кабеля программирования по типу Kenwood. Рядом находится разъем для зарядки Type-C. Клипса крепится сзади на батарею. Рабочий диапазон от 400 до 520 МГц. Здесь доступно 16 каналов. Емкость батареи 1600 мАч. Рабочий диапазон температур от минус 30 до плюс 60 градусов по Цельсию. Габариты рации в сборе 66 на 55 на 40. И вес в сборе 155 грамм. Основной функционал радиостанции программируется с помощью компьютера и специального софта. Например, это шифрование речи, установка тонового шумоподавителя и экстренное оповещение. Но также есть несколько интересных функций, доступных с помощью комбинаций клавиш. Функция беспроводного клонирования всех каналов и настроек. Будет работать только с радиостанциями одинаковых моделей. Включается следующим образом. Устанавливаем второй канал. Выключаем радиостанцию. Зажимаем среднюю и верхнюю кнопки и включаем радиостанцию. Мигающий зеленый индикатор сообщает нам, что радиостанция перешла в режим клонирования. На второй модели, с которой непосредственно мы и будем передавать настройки, проделываем все то же самое. И дополнительно нажимаем кнопку передачи для начала передачи настроек. После того, как процесс завершится, принимающие радиостанции перезагрузятся. И также здесь есть функция захвата и сохранения частоты в других радиостанциях. Для примера возьмем радиостанцию другой марки. Наберем на ней любую частоту. 4, 5, 0, 0, 10, Чтобы войти в этот режим, на гиперкубе устанавливаем уже первый канал. Выключаем радиостанцию. Зажимаем опять среднюю и кнопку ПТТ. И включаем радиостанцию. Индикатор мигает красным цветом. И теперь мы можем выбрать на какой канал сохраним нашу частоту. Ну, пусть будет этот. Нажимаем на передачу на второй рации. Звуковой сигнал сообщает нам об успешном сохранении частоты. И дальше мы уже можем или проверить связь между двумя моделями, или переключиться на другой канал для продолжения считывания и записи частоты. Это довольно интересная маленькая радиостанция с необычным дизайном и редким функционалом. Тут есть и шифрование, которое позволяет защитить связь от постороннего прослушивания, и клонирование настроек, которое упрощает процедуру программирования целого парка таких радиостанций и даже захват чистоты других моделей радиостанций, который ранее был доступен только преимущественно у некоторых моделей раций с дисплеем. Из плюсов также можно выделить дополнительный порт для зарядки по типу Type-C. Данная модель подойдет для ресторанов, соревнований, небольших предприятий и всем, кто любит путешествовать и активно проводить время с семьей.